Доброго-доброго всем денечка. Вся говорит, жизнь начинается в туалете. Вот сегодня я тоже решила заснять свой туалет в деревне. Вот так выглядит туалетная комната. Ну, понятно, тут все мойка есть, душевая кабина. Без нее нельзя, потому как здесь дети. Это маленькое зеркало. полотенце вот так вот. И у меня вот такие бабочки здесь на стенке. Все вообще-то, все вообще-то таким, Ой, как он называется этот лист вот такой, скажем, листы такие есть, да, обшивается. И вот возникла такая проблема в плане вот этой трубы, которая идет канализационная труба на второй этаж. Вопрос у нас долго не решался. Я думал сначала, ну что же мне с ней сделать с этой трубой? Может ее покрасить, может ее её... Там, декупаж какой-то сделать, но настолько как-то это, ну, несерьезно, скажем, несерьезно. И, как всегда, приходят хорошие мысли, и они пришли, эти мысли. И вот сейчас муж установит, знаете, такие жалюзи металлические, мы нашли их в магазине, у нас называется Стройландия. И мы хотим это установить. Вот я вам сейчас покажу, как устанавливается. И у нас созрела мысль вот здесь вот. Ладно, начнем с того, что мы хотели сделать здесь э, ширму, занавес из жалюзей. Вуаля, легким движением руки я вам показываю, как мы сделали такую ширму, закрыли трубу серую непонятную но нам нравится правда очень хорошо все это регулируется сейчас я покажу как это регулируется все открывается вот так вот но при желании все это можно эти вот, как открыть посмотреть вот она там труба просвечивается и сейчас у меня возникла такая заморочка почему бы туда не поставить мне полку металлическую для Например, для туалетной бумаги, для моющихся. В общем, у меня супруг хочет сейчас это сделать, установить. Ну что, подержать надо немножко. Не повыше сделать, нормально? Ну смотри, от твоего роста. Чуть-чуть повыше сделай. Так, примерно. Угу, хорошо. Режми, держи. Вот посмотрите, как легким движением руки вот эта полочка разместилась прям настолько там хорошо, к месту, удачно. Не видно, главное, не видно того, что на ней будет стоять. А будет на ней стоять просто туалетная бумага, какие-то моющиеся вещи. Сейчас я поставлю, знаете, полка ставится очень просто на два шурупа. Шуруп ну, показываю здесь даже смысл. Нету. Вот и трубы не видно. Ой, ну так здорово. Посмотрите, как удачно разместился мой стратегический запас туалетной бумаги. Мыло. Посмотрите, мыло, всякие моющиеся. И главное, они не мешаются. Все как-то в одном месте. То, о чем я мечтала. Мой маленький уголок, который, в принципе, не видно, что там находится, каким образом все это размещено. Очень-очень-очень мне это понравилось. Маленькая полочка. Вот под такой шторкой. Шторкой. И трубы не видно. Еще раз хотела показать, как это выглядит за шторкой. Удивительно. Мне прям это очень понравилось. Вот таким образом все это закрывается. Отлично. Отлично. Друзья мои, если вы считаете, что мое видео понравилось вам, ставьте лайки, заходите ко мне в гости. Мир вашему дому, друзья мои.